Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел поделиться одной интересной фишкой, которой я сам редко пользуюсь. И я думаю, что и вы тем более еще реже пользуетесь, но недавно возникла просто потребности в этой э, вещи и я решил записать на эту тему видео вдруг кому будет в будущем полезно а, речь идет о том что э, порой бывает такое что нам нужно в проекте использовать какие-то очень длинные файлы точнее их короткую часть но сам файл очень длинный то есть мы привыкли что если нам нужно какой-то сэмпл загрузить или луп мы просто перетаскиваем либо из э, э, встроенного браузера в Logic ищем папку где у нас лежит э, какой-то сэмпл луп его перетаскиваем, там прослушиваем, перетаскиваем, либо просто из Finder напрямую в проект Logic затаскиваем, перетаскиваем файл. То есть, это э, все знают, все это умеют, и все этим пользуются я в том числе. Но бывает такое, что файл очень длинный. То есть, к примеру, у вас есть какой-нибудь звук природы, там, шум океана. Как правило, там эти сэмплы они, там длятся от 15 и больше минут, там чуть ли не до часа. вот Или там какое-нибудь пение птиц, но ну, любой какой-то сэмпл, которому нужно. Или им про есть вы работаете со озвучкой, допустим, какого-то проекта по такой фирме например у вас есть короткий отрезок и вам нужно наложить перезвук э, например людей там толпы да какой нибудь город вы ска скачиваете, или там приобретаете какой-то сэмпл он может там длиться очень много а у вас например короткий короткая сессия то есть если я по привычке просто импортирую сюда в поле проекты свой файл он просто мне здесь растянет весь проект на час ну, вот грубо говоря у меня здесь есть для примера есть э, вот такой файл э, со звуком толпы и вот он по длительности Uh, как мы видим так. то есть вот он длится порядка одного часа вот соответственно конечно же с этим ну работать сложно то есть мне в мой маленький проект нужно засунуть шум толпы и э, перетаскивать сюда мне проект весь на час растянется потом какой-то фрагмент обрезать двигать ну бывает не так удобно а, поэтому есть одна интересная э, фишка который вот как я уже сказал редко мы пользуемся но о ней важно помнить у нас есть Встроенный браузер а, аудиофайлов в конкретном проекте. Это здесь также справа в закладке Project. И я могу импортировать не сразу в рабочую область файл, а сперва только в браузер. То есть я могу вот этот сэмпл длинный а, со звуком толпы просто перетащить напрямую а, в проект. Сейчас единственное, только мне сконвертирует частоту дискретизации. А, то есть таким образом что я могу сделать я как бы у меня этот файл уже в проекте он сохранен в папке с проектом сам файл но он не используется пока что в окне аранжировки ну я думаю что это в принципе и так понятно и сейчас когда у нас конвертация закончится этого сэмпла я смогу показать вам что в таких случаях делать, чтобы не забивать по времени? Единственное, сразу скажу, если кто-то работал в Final Cut, например, там э, функция выбора вот таких вот, скажем, регионов, она чуть-чуть поудобнее. То есть здесь прям такого функционала нету. Я очень надеюсь, что может быть в будущих версиях Logic э, она появится. Но так или иначе, в принципе, это выход из вот таких ситуаций. То есть, что мы имеем? У нас сейчас вот создался файл, и он по умолчанию у нас показывается как целый файл. Здесь, кстати, его можно прослушать. Но в чем.. Суть, нам нужно взять короткий фрагмент То есть еще раз, если я сейчас просто перетяну его в поле аранжировки У меня также он перетянется весь на час И расширит мне весь проект, все разъедется Мне нужно будет потом все это дело, весь масштаб там переделывать, убирать Конец проекта обратно ставить на нужную мне позицию и так далее То есть много ненужных действий Поэтому я просто сейчас здесь возьму и ограничу диапазон прям максимально Короткий, то есть либо сначала, либо с конца. То есть я могу здесь просто зацепить за угол и просто двигать. И двигать прям вот до маленького какого-то фрагмента. Единственное, как я уже сказал, здесь не, не позволяет, к сожалению, увеличить масштаб. То есть э, очень неудобно в этом плане. Но мы можем взять этот короткий фрагмент и импортировать его сюда. И как видите, он прям встал уже практически в соизмеримо с нашим. С нашей сессией. Вот, то есть, я. Здесь, конечно, часовой файл он слишком длинный. Здесь очень неудобно подгонять, но так или иначе у нас уже появился такой короткий фрагмент это еще раз напомню это работает с какими-то такими фоновыми звуками если вы работаете над пост там, фильма какую-то озвучиваете сцену при нужно какой-то пение птиц вы нашли сэмпл который там длится целый час там с пением птиц и вам не важно конкретно какое пение вы просто вам нужно какой-то просто кусочек взять любой вы можете здесь прослушать то есть понять где вам больше всего нравится примерно набор звуков и примерно там выставить и импортировать то есть это конечно же не подойдет для каких-то музыкальных моментов Потому что там все должно быть четко, все по сетке, э -э ну все должно синхронизировано. И ну, собственно, там материал должен быть тот, который нужен, а не просто какой-то произвольный. А вот, когда касается какого-то шума, там прибелый шум, какой-то, или какой-то там спецэффект, э и он очень длинный, ну или как правило, ambient какой-то то вот э, таким образом можно очень удобно укорачивать такие длинные сэмплы, и импортировать их в проект. Далее, кстати, тоже, чтобы, например, э, этот файл у вас не занимал, вот он видно здесь, э, занимает порядка 600, ну, около 650 мегабайт, это, конечно, очень много для одного сэмпла, учитывая, что нужен всего лишь один файл. То есть можно его просто будет взять и, э, например, там сделать э, fade фейдаут fade out. Ctrl-Shift. Я делаю их и просто control клика здесь есть закладка конверты можно просто сконвертировать в новый аудиофайл. то есть мы вот этот уже обрезанный регион частичку вот этого большого файла просто конвертируем в новый уже короткий файл а тот просто можно удалить ну собственно так я показывал в другом видео по поводу менеджмента файлов в Logic Pro 10. Ну что, я думаю, что здесь все понятно. Очень полезная функция, как уже сказал в начале видео. Сам с ней недавно столкнулся в ее надобности и вот решил с вами поделиться. Вдруг вам тоже пригодится. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве. Увидимся с вами в следующих видео. Всем пока.